Йога, йога, йога, йога, йога, йога, Сева сарве Табу Тешварая, Кале Раи, бхута, Yeah. Shumha Яхарам, яхарам, нитья Я пья самет самадивидханам Я пья самет самадивидханам Курва-бадханам, махада курва маскарам всем. Каждый день мы проводим несколько сессий на одном новостном канале, а также проводим множество интервью, и почти везде не задают один и тот же вопрос. Сейчас, когда мы находимся в самоизоляции, мы очень переживаем, можем ли мы заниматься пранаямой, можем ли мы медитировать, можем ли мы заниматься йогой. В этой культуре есть термин, называемый «смашана вайрагья», что значит, когда кто-то близкий вам, особенно если это ваш ровесник, когда он умирает. Вы идете на кремацию, там вы видите этого человека, который еще вчера был жив, а сегодня... Внезапно вам становится очевидной ваша собственная смертная природа. Она нависает над вами. Конечно, до этого вы были бессмертны. Просто если вы видите другого человека, даже если он такой же, как вы, но очень старый, это кажется нормальным, это не про вас. Потому что вы-то бессмертный, это они смертные люди. Но когда кто-то, кого вы знаете из вашей возрастной группы, из вашего окружения, кто-то близкий вам, когда такой человек умирает, внезапно это поражает вас. Оказывается, что это тоже смертно. Вы увидите, что после кремации в семьях будут говорить о том, что происходит после смерти, ради чего вся эта суета, для чего мы работаем. Будут проходить такого рода разговоры, бесстрастные. Но к тому времени, когда люди покидают место кремации, к тому времени, когда они доходят до машины, уже накапливается дюжина сообщений в WhatsApp. Вайрагья уходит, и мы снова погружаемся в жизнь, и нужна еще одна смерть. Но следующим может быть не кто-то другой, это может быть этот. Следующим может быть не какой-то другой человек, но большинство людей живут, предполагая, что умирают другие люди. Смертные люди. Умирают они, но не я. Сейчас я думаю, что этот вирус медленно привносит понятие о смертности в дома, в ум и сердце каждого. Это не лучший способ узнать о простых фактах жизни. Если нужно убить 140 тысяч человек, чтобы понять, что мы смертны, это очень трагично. Но, к сожалению, так оно и есть. В то же время, если посмотреть на ситуацию в Индии, вероятно, к середине мая или концу июня все может закончиться если только второе поколение этого вируса не накроет нас с удвоенной силой. Мы не знаем. Некоторые люди делают такие заявления, но никто не уверен в том, произойдет ли вторая волна. Вы увидите, что к июлю-августу все снова станут бессмертными. Но я уверен, что найдутся несколько разумных людей, которые продолжат жить со сознанием того, что мы смертные. Когда мы говорим «мы смертны, это значит, что у нас в запасе ограниченное количество времени. Мы не были здесь целой вечность. И не задержимся здесь навечно. Мы будем здесь в течение ограниченного периода времени. До вашего рождения вы были мертвы очень долго. И после того, как вы снова умрете, вы снова будете мертвы очень долго. Так что большую часть времени вы мертвы. Просто на какое-то короткое время вы живы. Но за это небольшое время происходит так много неразберихи. Если вы просто посмотрите на это, то проведете свою жизнь в порядок, определите, что является главным приоритетом. Естественно, вы вложите в это свое время и силы. Но сейчас, поскольку мы бессмертны, у нас есть время на всякую ерунду. На все подряд. Я не хочу комментировать образ жизни людей, но очень часто меня это удивляет. Потому что... Особенно в Индии в последнее время я мало что могу увидеть. Куда бы я ни пошел, везде меня будет окружать толпа. Но если взять США, то стоит отправиться в большой торговый центр. Сколько же всего там продается? Я просто не могу в это поверить. Там есть 25 разных инструментов для того, чтобы подстричь волосы в носу. Я просто увидел все это и... Столько всего инноваций за инновациями. Как подстричь ногти, это большое дело. Полно магазинов для волос и ногтей. Товары для волос, товары для ногтей. Количество вложенных в это денег в несколько раз превышает то, что мы вложили в развитие наших мозгов. Да. И результат налицо. Я говорю это не для того, чтобы осуждать чью-то жизнь. Все это происходит, потому что где-то внутри есть ощущение, что мы бессмертны. Это касается не отдельных людей. Если они хотят что-то делать, пусть делают. Но мы говорим о всем человечестве, о целой индустрии. Во все вкладываются деньги, просто потому, что это стало настолько важным. То какой я человек? То, как я себя ощущаю — это гораздо менее важно, чем то, как я выгляжу. Гораздо-гораздо менее важно. Что ж, и за это вы платите свою цену. Мы можем продолжать в том же духе. И количество денег, которое тратится на индустрию, занимающуюся производством алкоголя, чтобы вызвать определенную степень опьянения или потерю сознания — огромное количество денег. Люди даже убеждают себя, что с алкоголем они функционируют лучше. Что ж, в некоторых университетах, которые я посетил совсем недавно, не хочу называть их, — это очень преуспевающие высшие учебные заведения. Они установили бесплатные точки по разливу пива. Ведущие компании Америки. Я не видел там бренда Corona, другие компании. В любое время дня все студенты могут бесплатно попить пиво, потому что у них это, в общем-то, не считается крепким алкогольным напитком. Это просто легкий напиток. Так что все студенты там немного навесели. Я не имел в виду вас. И потом один профессор высказался на эту тему. У всех своя философия, за каждым идиотским поступком всегда стоит своя философия. Студенты ответили, «Почему вы так негативно высказываетесь о том, что мы пьем пиво?» «Ведь большинство людей функционируют лучше под воздействием алкоголя». Этот профессор сказал, «Под воздействием алкоголя никто не функционирует лучше. Просто людям не стыдно за то, что они делают что-то плохо». Они делают все плохо, но делают это с нахальством, потому что им больше не стыдно за то, что они делают что-то неправильно. Если вы трезвый и если вы что-то сделали плохо, за это вам бывает стыдно. Но если вы пьяный и поступили по-идиотски, вы все равно чувствуете себя здорово. В этом и состоит преимущество. Так что сейчас все хотят научиться делать пранаяму, медитировать, обратиться вовнутрь, стать духовными, Сейчас просто оставайтесь живыми, не теряйте здравый смысл. Оставайтесь в здравом уме, уравновешенными, оставайтесь живыми. Это лучшее, что вы можете сделать сейчас. Вы не станете духовными внезапно от того, что прочитали два предложения из Писаний. Вам просто нужно... Видите ли, вы ищете не духовность, вы ищете лишь... Немного психологического баланса, потому что от сидения дома вы лезете на стену. Не то чтобы у вас был идеальный баланс, когда вы ходили на работу, просто тогда ваше безумие было распределено равномерно между всеми, кто вас окружает, поэтому его было не так заметно. Сейчас же оно сконцентрировано всего на паре людей, и оно очень заметно. Я уверен, что ваши домашние, некоторые из них говорят вам, кто вы есть на самом деле. Это происходит, потому что снаружи вы соприкасаетесь с остальными людьми только поверхностно. Поэтому они говорят вам только приятные вещи. Вы отправились куда-то, и кто-то сказал вам, что вы самый потрясающий человек на Земле, просто потому что хочет что-то от вас получить. И вы на седьмом небе. Здесь на юге мы говорим «одиннадцатое облако». Нам нравится одиннадцатое облако, а не седьмое небо. Здесь, в Южной Индии, одиннадцатое, потому что мы на одиннадцатом градусе широты. Везде должно быть одиннадцать. Но вот вы приходите домой, и вам говорят, кто вы есть на самом деле. И облако тает. Мудрость заключается в том, что облако — не лучшее транспортное средство для вас. Будь то облако номер один или одиннадцать, Потому что в любое время оно может растаять. Это плохой транспорт. На облаках катаются в сказках. но ну, там даже и на тыквах ездят. Не надо так делать. Если у вас нет другого транспорта, передвигайтесь на своих двоих. Либо же постройте что-нибудь надежное. Если вы пытаетесь путешествовать на облаке, мы все прекрасно понимаем, чем это закончится. Не имеет значения порядковый номер облака, уверяю вас. Если вы попытаетесь ездить на таком ненадежном транспорте, вы разобьетесь. Вот и все, что произошло сейчас. Вам нужно идти по жизни при помощи этого транспорта, своего тела и ума. Но как только вокруг станет жарче, Облако испарится, и внезапно вы упадете. Так происходило много раз. Может быть, иногда под воздействием каких-то духов. Как-то раз один маленький мальчик спросил своего отца, «Папа, как называют человека, который связывает нас с духами?» Его отец ответил, «Бармен». Так что, может быть, потому что вы связаны с духами, облако выросло в нечто большое и причудливое, произошло много всего замечательного, но это все разрушится. Итак, пранаяма, пратихара, те, а те вивека. Это значит, что только при помощи пристального внимания вы отличаете истину от лжи что является природой бытия, а что создано вашим умом. Необходимо проводить такое разделение. Если вы считаете свой мыслительный процесс существованием, естественно, что вы будете страдать. Вы должны страдать. Иначе в чем смысл моей жизни? Если бы вы всю жизнь в блаженстве витали в облаках, Тогда какой был бы смысл прикладывать усилия на протяжении нескольких жизней, чтобы распознать, что есть правда, а что ложь? Так что это необходимо сделать. Если вас вдохновил вирус, тогда спасибо вирусу. Но не думайте, кажется, что карантин частично снимут через пару дней, 20 числа. За пару дней вы хотите стать духовными. Нет. Вы можете принять такое решение, но вы не можете вдруг стать духовными, потому что духовность — это не философия, это не идеология, это не ваше отношение к жизни, это не система верований. Духовный процесс означает, что вы распутались и отделились от всего, что вы создали, от всех ваших вложений. Когда я говорю «все, что вы создали», это включает абсолютно все — ваш социальный круг, семью, тело, ум, все эти вещи, которые вы создали. Но я не создавал мое тело. Нет, создали. Вы сделали его либо хорошо, либо не очень, но все же создали. Если вы распутываетесь или хотя бы создаете небольшую дистанцию с тем, что вы создали, тогда Духовный процесс происходит естественным образом, по-другому жить невозможно. И этот неожиданный интерес к духовности прекрасен. Но мне интересно все это видеть. Как долго продлится это стремление? Как только закончится карантин, закончится ли все это? Вирус действительно принес некоторую осознанность в вашу жизнь. Это чудесно, если принес. Так и должно быть. В Индии осталось еще два дня. Если вы фермер, и для всех остальных еще 15 дней. Если вы не работаете в службах первой необходимости, тогда еще 15 дней. Для того, чтобы осознать... Две недели — это очень много. Для осознания не требуется 15 дней или две недели. Для этого нужен лишь миг, миг разумности. Сколько вам понадобится времени, чтобы прийти к этому? Пожалуйста, решите. Я вам всегда говорю, что жизнь очень коротка. Но сейчас вирус указывает на это иным способом, что жизнь очень коротка. Как долго вы собираетесь определяться? Вот и все. Как только вы решите, да. Я хочу узнать природу жизни, это перестанет быть чем-то отдаленным, поскольку то, что находится внутри вас, это не что-то отдаленное, как я уже рассказывал много раз. Знаете, несколько человек хотели приехать в центр йоги -иша. Сейчас он закрыт. Я говорю тем, кто еще этого не знает. Они проезжали небольшую деревню и спросили там одного мальчика, «Как далеко до центра Йогиша?» Он сказал, «24 996 километров». Они сказали, «Что, так далеко?» Он сказал, «Да, если вы продолжите ехать, как ехали, но если вы развернетесь, он всего в 4 километрах». Это прямо здесь, а не там. Если это здесь, то как долго нужно ждать? Когда это здесь, как можно говорить о сроках? Это просто вопрос готовности? Вопрос о Тарундате. Намаскарам Садгуру. Вчера вы негативно говорили о системе верований. Но тот, кто верит в какого-то конкретного Бога, может иметь замечательный жизненный опыт благодаря этой вере. Чем это отличается от того, что человек переживает чудесный жизненный опыт благодаря божеству, созданному как янтра? «Если веришь во что-то, когда во что-то веришь, это вселяет в тебя невероятную уверенность». Вот причина, по которой мы верим. Мы начали с веры в Бога. Сейчас стало модно говорить «я верю в себя». Не знаю, что это значит. Как можно верить в себя? Нет, нет, я верю в себя. Все, что вы пытаетесь делать, это упражнение для повышения уверенности. Уверенность это чертовски опасная вещь. Самые глупые вещи в мире совершаются потому, что кто-то в чем-то уверен, не обладая ясностью. Большинство идиотских и губительных поступков совершают люди, которые в чем-то уверены, но не обладают ясностью. И они, как правило, верующие. Они верят либо в то, либо в это, либо во что-то еще. По сути, вера означает, что вы нечестны с собой. У вас нет желания увидеть «я не знаю». Кто-то верит, и его жизнь прекрасна. Их жизнь может быть прекрасной, потому что они преданы чему-то. Это может быть божество, может быть храм, Обычно преданные мало что делают с божеством. Они подметают храм, чистят храм, моют то и это начищают храмовую утварь. Все это ощущается прекрасно, потому что они преданные. Это как будто у кого-то есть маленький ребенок. Они очень преданы этому малышу. И все прекрасно, Менять подгузники прекрасно, вытирать дерьмо прекрасно. Все прекрасно. Да, это так. Не потому, что дерьмо это прекрасно. Только потому, что ты предан. Вот почему все прекрасно. Такова природа преданности. Будь то ребенок, храм, бог, божество или дерево, неважно что. Если вы преданы. Ваша преданность сделает все прекрасным, потому что преданность это сладчайшая из эмоций, которые вы можете взрастить в себе. Когда ваши эмоции такие сладкие, не имеет значения, хорошо вы поели или нет, хорошо вы спали или нет. Ничто не имеет значения. Все прекрасно. Такова сила преданности. Что касается системы верований, если вы пытаетесь построить преданность — это одно, но преданность — это один шаг. Нет необходимости создавать еще один промежуточный шаг, потому что этот промежуточный шаг может быть чрезвычайно обманчивым. Когда вы верите, вы становитесь правыми, другие становятся неправыми. Преданный никогда так не думает. Преданный никогда не прав. Он знает, что ни черта не знает. Он только знает, что предан. Вот и все. И такова сила преданности. Вы преодолеваете все ограничения собственной логики просто силой преданности, и жизнь становится необычайно прекрасной. Это не значит, что вы что-то знаете. Вы можете ничего не знать, но это не имеет значения, потому что сила преданности выше силы знания. Это так. Так что это исходит не от вашей системы убеждений, но от того, что ваше сердце растаяло для чего-то. Неважно что. Это может быть ребенок, муж, жена, дерево. Это может быть идея. Это может быть что угодно. Но вы чему-то преданы. И лучше, чтобы вы посвятили себя чему-то, что не слишком меняет облик и форму. Допустим, вы только что женились, вы очень преданные, но через три дня... Потому что тот, кому вы себя посвятили, и это существо, между ними ничего общего. Вот почему лучше посвятить себя неизменному божеству. Да? Это фантастический инструмент. Я не пытаюсь высмеять это. Это фантастический инструмент, потому что он позаботится об одном существенном измерении того, кто вы есть — о ваших эмоциях. Люди думают, что они интеллектуальны, но это не так. Они в значительной степени эмоциональные. Эмоциональность не означает, что они источают одну любовь. Появляется злость, тревога, волнение — это все эмоции, испортившиеся эмоции. Если вы просто станете преданными, все это исчезнет, будет только сладость вашего сердца, все время. Преданность имеет такую силу. Не путайте преданность и веру во что-то. Вера во что-то означает, что вы это придумали и превратили в подобие реальности. Нет, это не преданность, это путь к фанатизму. В чем разница? Есть существенная разница. Одно происходит в голове, другое на уровне эмоций. Одно придумано в процессе размышлений. Другое не придумано в процессе размышлений. Это просто то, как вы чувствуете. Это не должно быть правильным или неправильным. Преданных не волнует правильно это или неправильно. Они знают только то, что они преданы. Это дает им чувство свободы и позволяет им парить над жизненными трудностями. Да. Они не сталкиваются с трудностями, они просто парят над всем. Просто потому, что сладость эмоций способна сделать это. И даже сегодня, хотя люди думают и утверждают, что они очень интеллектуальны, в большинстве людей эмоции — это самое сильное измерение. Может быть, они не находят выражения. В том, что касается выражения, происходит запор. Но внутри это постоянно бурлит. Они не испытывают чувства абсолютной любви ко всему, но злятся на все, беспокоятся обо всем, напряжены по поводу всего. Это все эмоции. Следующий вопрос от Прабу. Намаскаром садгуру, Вчера вы говорили о божествах как об инструментах. По моему опыту, все инструменты, которые я использую, усиливают функцию одного из моих органов чувств. Я не могу ничего воспринимать за пределами пяти органов чувств. Так как же я могу использовать такой инструмент, как божество, который якобы усиливает восприятие в измерениях, которые я даже не могу сейчас воспринимать? Нет. Сначала улучшите текущее восприятие. Если вы наденете очки, то будете видеть лучше. Да? Просто маленькая линза, невидимая линза, контактная линза. И внезапно мир становится четким. Это все, что нужно. Не следует подходить к божеству с точки зрения я хочу получить доступ к тому, получить доступ к этому. Определенный тип людей делает так. Это неверный подход. Если божество освещено правильным образом, когда я говорю правильно, каждое из них обычно освещается для определенной цели. Возьмем Дианалингу. Он для медитативности. Вы не идете туда и не плачетесь. Дианалинга, мое финансовое положение не складывается. Помоги. Он просто сидит вот так. Потому что он не знает про эту финансовую ситуацию, ему все равно. Поскольку он не ест, он ничего не делает, что для него значит финансовое положение? А затем вы идете к Деви. Перед ней вы можете плакать, потому что она этого ждет, она понимает это. Таким образом, разные вещи делаются для разных целей. Все это, вероятно, исковеркано в сегодняшней культуре. Люди думают, что храм и есть храм. Это не так. Я пытался объяснить это, рассказывая про некоторые храмы, по поводу которых существуют разногласия. Некоторые мужчины здесь возмущаются. Почему мы не можем быть Деви Бхайрагана? Почему только... У женщин есть привилегия заботиться о храме. Это дискриминация по половому признаку. Так должно быть, потому что она освящена таким образом. Ей нужны женщины. Ей нужно, чтобы ее окружали женщины. Ей это нужно. Таким образом она создана. Для конкретной цели. Если она правильным образом освещена для конкретной цели, бывают разные освещения. Некоторые освещенные объекты просто реверберируют. Они не делают различий. В сурикунде находятся лингамы. Они предназначены для всех, они просто реверберируют. Они настроены на мужскую энергию, и они просто реверберируют. Кто бы ни пришел, им все равно даже если поместить в эту воду буйвола, они не поймут и будут делать то же самое. Просто потому, что они как свет. Он светит. Вы можете читать, вы можете писать, можете видеть, можете делать все, что захотите. Это не имеет значения. Свет просто излучается. Вот и все. Это такой тип освещения, где нет никакого разделения. Но Диана Линга и Деви созданы по-другому, там есть проведение различия. Не то чтобы, если я скажу это, меня могут понять буквально. Когда вы заходите в храм, Божество знает, кем вы являетесь. Оно знает не ваше имя или имя вашего отца, это нас не волнует. Даже я не спрашивал имени отца у своей будущей жены. Я не спрашивал ее, как зовут твоего отца. Мой отец был в шоке. Ты не знаешь имени ее отца и выходишь за эту девушку. Я сказал, что женись только на девушке. Есть определенные люди, которые хотят знать имя отца, насколько он богат, каково его материальное положение и социальный статус, потому что они женятся на чем-то другом. И этот аспект божества, способный распознать вас, был создан посредством многих процессов. Это делается очень искусным образом, чтобы божество могло распознать кого угодно, исходя из уровня энергии, того, в какой жизненной ситуации этот человек сейчас находится, на каком эволюционном уровне, что с ним происходит в этом смысле. Но есть и другие божества. Это очень распространено на юге Индии. На севере они, вероятно, уже потеряли свою значимость. У нас есть Kula Devadas, или Kula Divams. Это означает, что определенное божество создается для определенной кулы. Кула — это меньший сегмент касты. Так что там хранится генетическая карта этой кулы. И божество освящено, чтобы служить только этому типу генетики. Вот почему в деревнях наблюдается сопротивление. Любая свадьба между кулами или межкастовая свадьба означает, что у тебя не будет своего бога. Ты станешь чужаком. Вот почему происходит вся эта драма. Это достигло общественных масштабов и приняло неприятные черты. Но это совсем другое. По сути, так происходит из этого фундаментального понимания, потому что вы создали энергетическую форму, которая заботится об этой конкретной генетической информации. Если придет кто-то, кто не относится к этой генетике, форма не будет отвечать. Так что подобные вещи создавались с очень научным подходом для разных целей. Даже сегодня существует много фантастических процессов, но в основном они были утеряны. Так что лучше создавать нечто универсальное, основанное не на генетике, а на эволюции энергии человека. Вот что мы делаем. Вот для чего эти новые храмы, которые не будут распознавать вас по генетике, не будут распознавать вас по происхождению, но будут распознавать вас по тому, кем вы являетесь прямо сейчас. Оба этих процесса осуществлялись с древних времен, но большинство храмов создавалось для генетического материала, потому что именно это люди готовы были финансировать. Им нужен был конкретный храм в городе, предназначенный только для их рода, для их собственного благополучия, и они создавали подобные вещи. Лишь некоторые храмы были построены для всеобщего благополучия. Их всегда называли по-другому, чтобы можно было понять, Например, если есть храм Мариаман, в нем будет приставка с названием конкретной кулы, а потом само название. Но какой-то другой храм, допустим, Каша Вишванат, здесь в названии есть Вишванат. Это говорит о том, что он предназначен для всех. Он не распознает вас по генетике. Он распознает вас потому, кем вы являетесь сейчас с точки зрения вашей энергии, с точки зрения эволюции, где вы сейчас находитесь. Диана Линга не распознает вашу генетику. Ему все равно, появились ли вы из утробы матери или свалились с небес. Нам все равно, потому что мы не считаем, что одно лучше другого. Не важно, как вы пришли, важно, какими вы являетесь сейчас — это все, что имеет значение. Это другое измерение процесса освещения. Поэтому, когда мы говорим о божествах или об улучшении вашего восприятия, вы ходите в эти места, чтобы улучшить свое восприятие. Есть целый процесс. Что именно делать? Вам просто нужно следовать этому процессу, и, возможно, ваше восприятие усилится. Как-то сомнительно звучит. Это несомнительно. Все зависит от того, где вы находитесь. В соответствии с этим у вас будут проявляться улучшения. Если ваша восприимчивость усилится, а вы к этому не будете готовы, вы сойдете с ума, поверьте мне, вы сойдете с ума. Если бы вы видели те вещи, которые видел я, когда был совсем молодым, говорю вам, вы бы сошли с ума, многие из вас. Потому что я видел всевозможные вещи и сидел там вот так, и даже люди, которые меня окружали, думали, что у меня с головой не все в порядке, потому что я видел абсолютно немыслимые вещи. Таким образом, если вы разовьете восприятие, чтобы увидеть что-то, к чему вы не готовы на уровне ума и энергии, вас разорвет на части. Так что никогда не пытайтесь достичь определенного уровня восприятия. Просто следуйте процессу. Божество создано таким образом, оно обладает более высоким интеллектом, чем вы. Просто позвольте ему работать с вами. Просто делайте свою саддану, следуя инструкциям. Это и есть доступ, это и есть код. Просто используйте эту возможность. А насколько сильно она раскроется, зависит от того, кем вы являетесь. Юга, юга, юга, шварая. Бута, бута, бута, Шива Шива Сарвайя